Ребятушки, представляете, Samsung как-то в этом году с ума что ли сошли. Во-первых, раньше релиза прислали мне наушники Galaxy Boots 2, а еще недели раньше отправили мне Galaxy Watch 4 Classic 46 мм. Не знаю, с чем это связано, но тем не менее, до старта продаж. Поэтому мы с вами открываем Boots 2. Будем любоваться сейчас и смотреть, что же это у нас такие за наушнички. Новые появились. 10 900 по предзаказу. С плюс с предзаказом пришел такой купончик. Купончик на, как вы видите, 7% скидку до 30 11 21 года. Ну, что-то можно будет приобрести. Тут у нас, значит, что? Мануальчик, как всегда. Достаем его. Ну, как сами знаете, что здесь. А ничего интересного, просто мануальчик. Далее у нас... Сами наушнички, был удивлен я сейчас, что это белые наушнички. Интересно почему, хотя я черные заказывал, а они белые. Здесь у нас что есть? Здесь у нас проводочек USB Type-C тоже белого цвета. И амбишурчики. амбишурчики. Посмотрим, что за амбишурчики. Амбишурчики самые большие и самые маленькие. Амбишурчики. Все есть, другими словами, все есть. Ну а теперь сами наушнички Открываем Хоп, Фу. Вот это наушнички Вот такая вот сейчас интересная форма у этих наушничков Наушнички, как вы видите, и футлярчики сами разные У наших моделей двух это Galaxy Boots Plus и Galaxy Boots 2 Совершенно разные. Здесь футлярчик, как у э, предпоследней модели, которые бобы в народе назвали, да. Даже их форма маленечко напоминает именно бобы тоже, кстати. Как вы видите, да, они такие зализанные. Эти более такие треугольные какие-то, я не знаю. Вот давайте достану сейчас и покажу. Как вы видите, они вот такие вот, какие-то более скругленные. Вы меня простите сейчас за качество видео, потому что у меня почему-то вдруг мой смартфончик заглючил, видос не хочет писать, а мне как бы очень хочется уже наушнички сами запустить и попробовать. Вот все, вот так они выглядят. И а, как здесь, а вы обратили внимание, да, что у нас здесь есть вот с этой вот фирмой, они сейчас, я так понимаю, совместно создали а, данный Наушнички. Давайте мы их сейчас с вами подсоединим к смартфончику и немножечко послушаем. Музон. Подключить нажимаем. Смартфона Galaxy это все как бы срабатывает практически автоматически. Всегда. Так, все, подключились быстро. И он сразу показывает, что чехол разряжен. 21% всего. Заходим и смотрим, где у нас наши. Наушнички, а он нам даже их и не показывает, наушнички А мы сделаем вот так, и еще раз, а вот так И все-таки зацепим их, как полагается Видимо, они сейчас включились только через Bluetooth Сейчас загрузится плагин Данной программы Именно для них И мы с вами уже посмотрим, что у нас там, возможно, что-то в настройках поменялось я просто даже не видел еще ни одного видоса с ними, хотя знаю, что уже показывали. Я просто не смотрел. Так, соглашаемся, пусть диагностика отправляется, я принимаю, окей. Да, загружаются они точно так же, как новые наши часички, вот эти вот, да, запускаются точно так же. Все, посмотрите советы по использованию. Давайте, конечно, посмотрим вперед. Используя наушников, проверьте метки левые и правые наушники, чтобы правильно надеть их. Правильное расположение с плотно прилагающими, ну это мы поняли. Далее. Сенсор управления. Коснитесь воспроизведения или приостановить композицию. Двойное касание воспроизведения следующей композиции. Ответ или завершение вызова. Тройное касание, ну как обычно. Коснитесь и удерживайте Выбор пользователя можно изменить в настройках. Отключить вызов. Чтобы включить следующую или предыдущую композицию, касанием активируйте элементы управления. Понятно. Смотрим дальше. Добавьте виджет на главный экран. Следите за зарядом аккумулятора и настраивайте уровень шума. Кстати, на этих часиках сейчас появился интересное вот такая приложение, если оно у меня сейчас здесь есть, я вам покажу. Так, нет, к сожалению. Нет, к сожалению, сейчас я вам быстренько покажу. Вот оно под названием BOOTS. На него нажимаем. Оно краски для наушников, чтобы управлять наушничками. Есть вот интересная такая фишечка здесь. Как вы видите, сразу загорелась BOOTS 2. Пожалуйста. Здесь есть заряд показывает, потом активное шумоподавление. И все здесь это можно включить и переключить уже на самих часиках. Ну и здесь, если мы нажмем добавить, пожалуйста, добавляется виджет. Все, добавили виджет, поехали дальше. Третье. Сопряжение с телефоном или планшетом. Все. Здесь нам все понятно. Новая версия ПО для наушников готова. Представляете, сразу новая версия ПО. Загружаем. Давайте, конечно, почему-то и нет. 2,97 мегабайт. Сразу новая версия. Пожалуйста. Идет копирование и установочка. Это происходит быстро, потому что... Данная версия даже 3 мегабайт не весит. Она весит 2,97. И мы читаем: значит, здесь, во-первых, новые функции. Функции звуковой фон теперь доступны и во время звонков. Во, это очень хорошо. Далее у нас тут же добавление функции управления внешним шумом. Добавление функции шум подавления с одним наушником. Кстати, это все есть и на Boots плюс уже. В принципе, добавление в лапс добавлена новая функция. Двойное касание к поверхности наушники. Улучшение стабильности и надежности работы системы. Ну, в принципе, я говорю, что сейчас здесь то же самое все есть, в принципе. Единственное, посмотрим, как со звучанием все это будет работать. По звуку, именно по звуку. Так, копирование произошло наушники не подключены. Подключаем. Но они пока обновляются. Кстати, их также можно найти, если что, вдруг через новое приложение SmartReach. Без проблем, кстати, я уже пробовал и находил, кстати сказать. Вот сейчас показывает мой адресочек. Если что, заходите в гости. Так, все, сенсорное управление. Включено управление шумоподавлением. Звуковой фон. Настройки наушников зайдем, посмотрим. Эквалайзер, прочтение, давления слух. Быстрое подключение наушников. Проверка положения наушников в данном. Вот для этих такого нет. Дальше фоновые звуки во время вызова. Лапс двойное нажатие. Сброс, специальные возможности. Наушнички. Так, хорошо. Поиск наушников, советы. И Galaxy Laps покажет аккумулятор. Ну а теперь включим и послушаем. Я специально для этого музончик. Тут один. Приготовил. Думаю, дай-ка воткну сейчас ушки и скажу вам, как это все выглядит. Вырубаем правый. Слушайте, ребята, э, сидит. Вот, как даже и не знаю, но с одной стороны вроде нормально. Правый наушник у меня вроде бы нормально засел. А вот левый, ну так себе, ну ладно, врубаем музыку и слушаем музыку. Так, рекламка пошла. Опс, опс, пропускаем рекламочку. Специально нашел клубняк. Так. Хочу сказать, что звук получше, чем на них. Громче это точно. Вы, конечно, не слышите эту музыку, но я слышу и достаточно прикольно. Хорошие басы. Хорошие высокие частоты. Ну, классно. И... Хочу сказать, что в наушничках они, вернее, в ушах они сидят прям, ну, нечувствительно. Просто класс. Так что, если что, советую для приобретения, ребят. Покупайте, ставьте лайки, пишите комментарии.